Всем привет, С вами Макс мы продолжаем играть, получить награды, так, и некоторые награды мы получим, конечно, тысячу монет, ну, все в этом так, пока что лайк, подписка, кто это еще не сделал, чтобы спасать мир, нужно ролики делать нам, чтобы собрать аудиторию, звезды не будут зачитываться в официальных ролики, ага, так, сегодня мы уже устали идти из себя, шли новая куда-то ну к примеру с этим чуваком прикольно цель не хочу это опасный какой-то Во вообще все опасный у oh my god а вот сильнее да вроде я всех знаю пошли там. пока не дойду там в пойдем так, ну, мне нужно защиту конечно вот так менчик, менчик, менчик. менчик, менчик. А, защита хорошо защита защита Что сюда не напал а, блин че на него так некрасиво мы с вами договаривались ну, цель выбрана бой а. да вы бы набрал цель А он уже ушел? Да, окей. Сила неизвестна, но знаете, мы всегда это используем, кстати. Между прочим, она реально сильно, когда мы включаем классика, она нам помогает быть, статистикам. Ну, опа оба наорва, прям ножи, взял вот эту косталку. Так, я прикрою двоих здесь возьму, вы здесь. Ага. Так, иди сюда, народ, давай. Я отступай, не Подожди, что я сделать? Из ловушек куда найдешь атаковать? В А чем лучше, тем лучше? Знаете, друзья, иди поехали, пусть здесь и стреляйте точно. Блин, мы забыли про это. А, блин, точно. Иди сюда и ты старается приглядеть, чтобы прям ближе эта сила. Чем-то точно. Увеличил свою силу. Я бой. Что это за на? Он говорит. А я я я опасный. Окей, быстро. А, так ты тоже. Менджекмен. Ай, боль врубается. Ладком. Нормально. пойдем а блин на! Падай даже дашь На! Да, все такая минимальная, но, говорится, покушал хлеб сушьи, а реально все не стыдно. Бать! Во! Вы уже проиграли. На! алмаз классно. На! Мы уже не идём, может, у нас уже и так прикрытие? Ай, блин. Да. Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Золото. Ладно. золото. Ладно. Золото. Золото. какие опасные, Ладно. Ладно. Ладно. пошли, Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Ладно. Так, а они, кстати, очень сильные. Давайте это вырубать сначала, потому что всех цены в порядку. О май гад, он сил прокачал сильный чувак опана no. ah, плюс там плюс я пойду сюда их там окей мэджик magic magic fire скорость пойду что-то пойду пойду сильные так пойду думал, это пойду просто стоять и пойду то делать такой пойду то скоро вырубим, ждите. Корку нам будет еще, да? На, -а -а. даже этого не можем вырубить нормально. Скажи, ты был способности Как ты так могло сделать? Думаю, ага. Ладно. Да это помогал вам. Хорошаясь. Спасибо, спасибо. 31 Тридцать Прям пандруит. Реально слишком сильные стали. Сейчас нас всех вырубят, слушайте. Сейчас это мы вырубим, конечно же. Я не знаю, как там в будущем. Будет ли победа или же поражение. Но статистика реально невкусная. Вообще отвратительно. Давай кому Вот. Да все, отступаем, чуть-чуть. Прокачанный, чуваки, прокачанные. Нужно найти и что-то взять. О, Волк, отлично, тут я всегда побеждаю, у меня не побеждал, помню, что один был момент, но я не вспомнил этот момент использовать, поэтому пойдем снова, там был один бах, и все, да, все очень просто, да, да, читали уже, они не читали, волку вожак. Сувернирный, возможно, влажающий стаи. Зверь, большинство, крепость, шкура. Ты имеешь бой. Бой. А, бой. Оказывается, бой. Ну, и что плевно? Ох, не Погнетает один-два цель, куда слабый снова все Ого, какой сильный. Молк, можно врубать вот этого. Но они вроде такие себе. Слабо тихо Вообще, врубать не давай, я Я крышка. Ну а что я вам говорил? На мясорубку тебя. Так и знал. Окей, врубаем это большого. сейчас когда вы убиваете первым делом главного, вы получаете, да, босса убиваете, получаете, что такое, цены, цены получат корма типа того что такое, ну даже ни одного, они даже ни одного не убили, мы все понимали, все что теряем, прикольно кстати, как там будущее, если голос возгласно стали роботами или же как-то другими. Я того Возможно, да. Не танцевающие роботы, которые снимают ролики, нам портит контент. А... Реально, если будут роботы, то не классно. Ну классно. А еще еще, еще, еще, вообще будет не классно так что такое еще, еще, еще, хочу хочу еще, героя победи используя особый отряд героя давай давай нас подряд так что извини В смысле? Не, мне дали новых воинов нет Волгу дали отлично дали новых воинов класс я взял одного чувака с собой это так я не знаю что ты умеешь делать поэтому ссоре нужно как-то понять о отлично так. здорово кстати сильно я раз его за военный момент повышает скорость Круто. Ярость. Ага. Азарт. Битва, повышение удара. Круто. Да, конечно, медленнее еще. Сначала, конечно, нужно подойти кому-то. Это уже нажать эту кнопочку. Им крышкам Крышка будет. Потихоньку. Иди иди потихоньку. О, мясник. Отлично. За нас мясник рад. Тут. Только не понимаю, откуда волк. Ну ладно. Так давай. И защита. Чем ты слабый? Возможно, он наверное, Слабее, чем ты? Да, узнаем. Нет, все нормально. А, я увеличу свою защиту. Класс. 20 процентов. Так что значит волку будет. Ой, знает, может, скорость 2-2. Ба давай отдаем куда-то нажимаем эту кнопочку, и будет классно. Так, давай, чтобы он у нас напал. Мне за волком нравится играть. Вообще четко. Что ты умеешь? урсен воздух шляет разбойников повышая их урон так ну, когда мы уже дойдем поэтому а потом сначала такого убивать вот этого чука ай-яй-яй так это вроде обычный чувак лечивай скорость на один раунд они сбегают ход кому увеличивает себе окей вот не понимаю а вот как отлично ходи ближе ударяй ближе так вот это вот вырываем вот ну, такой есть еще ну ладно да, что это когнит ну, в принципе можно может удар скорость сейчас они очень сильными стали о ой ой что такое снижение урон цели на 20 процентов бахада снижает скорость цели на один урон нет, такое. Отправляет цель на все что я скорость. Не да. А, отравление. Я думал, что такое. Так, да. Ха, сломали вообще. А. Ай, ай яй Нужно было такие и стрелять сразу, точно использует что все у нас есть Давай. на его ха минус урон наносим да? на то чувство что работы под эти вот э, работы которые стали групп ну, и нам вас копируют люди нас копируют нет Поэтому, знаете, что вас копируют, поэтому пас. Вам... Пошли вот, на курица. А, пошли курица. Но... Мои устал. Так, Ага, укус волка. Стандартный укус волка. Да, сейчас вырву. Да. да. О, отлично. О, танчик. Так, так, так. На тебя. Да. Ну, вроде бы щит. На тебя вроде бы щит. Это... Десятка. Вот, блин. Ты щит убрали. Ладно. Да. Тихонько, где Как танк? Минус. Да, врубай его. Надо ему он на удар, а блин! Сколько на ХП, о, блин, помощь! О, хоп, так, во, гауссейло, я на него тысяч. Эй, капец! Да. А да, знаешь, что он все? Да. Просто верим в это. А, промо, как так? Блин, первый промо мой в жизни. Это гре. На. Нет, не бевай его. На. Забью его. Отлично. Он все живы. Да. А у все один. Нет, он конец я прыжка. На. Понять, да я прыжку. Подходи. Убирай. а помада дух такой сильный прочный вот потому что мы сломаем твой дух а всем пути просто мой вам бумаг с риск удачи и пока